Хола, с вами Андрюлик. Уже было доказано то, что в создании современной музыки нет ничего сложного. Но мало кто знает то, что быть рэпером, а уж тем более популярным рэпером, ну уж очень-то просто. И если вы мне не верите, то досмотрите ролик до конца и убедитесь в этом сами. В рамках этого шоу я буду вам показывать и доказывать то, что стать кем-то из ваших кумиров достаточно просто, стоит лишь немножечко постараться. Нет. Мы не будем повторять образ и трек исполнителя. Мы просто будем брать за основу его предпочтения и музыкальный стиль. И будем создавать свой продукт, стараясь быть максимальным похожим на рэпера. В этом выпуске я стану Моргенштерном. Но почему же именно он? Насколько многие знают, то мое творчество как-то тесно да связано с Алишером. Мало того, то что я записал трек, призывая сделать совместный фит, пушку, пау, пау, пау. Пау. Так он еще и лайкнул мою фотографию в инстаграме, которую вы можете посмотреть в описании. Там ссылка на мой инстаграм. Я считаю то, что это знак, поэтому давайте не будем тянуть и сразу приступим к делу. Все, кто подписаны на Алишера, знают то, что он очень активный пользователь инстаграма. Поэтому, чтобы быть похожим на Моргенштерна, нам нужно записать пару качественных и интересных историй. Друзья, я сейчас в туалете... Да-да, знаете это. Друзья, я хотел бы извиниться перед вами за то, что плюнул вас, дорогие мои подписчики. Так, но ну первый шаг к успеху мы уже с вами сделали, поэтому давайте приступим к тому, за что мы действительно любим нашего персонажа. Создание трека. Работать мы будем с вами в Эблтоне, потому что в Фрути Луп... Залуп... В основном, Алишер пишет все свои треки для того, чтобы можно было там их петь на концертах, слэмиться под них на концертах, и вот в основном мы сейчас напишем бит для концерта Моргенштерн. Для начала давайте определимся с BPM. Это количество ударов в минуту. Ну, я думаю, вот так вот. Да, довольно-таки быстрый ритм. Так, теперь нам следует выбрать такой звук, чтобы он был вот такой вот, знаете, запоминающийся. Все, готово. Просто трек уже, я чувствую его, что он уже прям качает. Золотое правило рэпа гласит, то, что мы не должны использовать больше трех нот, но это же Моргенштерн, поэтому две ноты это самое то. Ну вот такая вот партия у нас с вами получилась. Так, теперь добавим второй инструмент, тоже две ноты, мы просто копируем вот эту всю часть. Ctrl-C и просто вставляем под наш второй инструмент, Ctrl-V, и у нас получается... Уже качает, чувствуете этот вайп уже? Просто он вот тут вот в атмосфере летает. Теперь, чтобы наш хит уже был готов как бы ну на 50%, то нам следует с вами выбрать качественный хай который вот так вот... Чтобы прям по ушам нам вот так вот долбил, чтобы была очень качающая. Давайте выберем абсолютно любой. А вот третий возьмем, в принципе, уже он как бы внушает доверие. Все, получается, вставляем его и просто копируем его 3000 раз так, чтобы это было круто. Все, это гениально, уже получается, уже просто половина нашего пути, она как бы уже проделана, но нельзя останавливаться. Нам сейчас нужно с вами разнообразить нашу партию хэтов так, чтобы он был прям вот... Короче, чтобы качало круто. Вот, сейчас я вам это все покажу. Сейчас я вам покажу такую фишку хай-хетов, при помощи которой ваш бит просто он примет новые краски и он будет звучать так, что вы просто э э станете самым крутым саунд-продюсером. Сейчас мы с вами берем и делаем лесенку из хай просто выставляя их вот такую вот лестницу. Просто она очень классная и очень поможет сделать ваш бит намного приятней, краше и просто круче, да. Вот, слышите, уже какое прям такое вот могущество. И знаете еще, что мы сделаем? Получается, мы берем, выделяем просто всю нашу партию, и вот тут вот крутилочки есть такие, мы зажимаем с вами Alt и левой кнопкой мыши перетягиваем все вверх, вот так вот. До самого конца. 127 все идеально. Все, уже просто качает. Мы уже можем стать продюсерами всех персонажей новой школы. Далее нам нужно с вами выбрать рабочий барабан, который будет делать вот так вот. Ну вот так вот будет он делать, просто это уже, слышите, вот даже мои хлопки, они уже как бы добавили в наш бит гениальности. Нам нужен снари, который будет прям качать наши уши. Нет, нет, нет, ну лучше, но нет. О, вот этот прям вот как раз прям подошел к нам. Получается, берем его и просто вставляем его, как делают это все рэперы. Все, мы сделали с вами... Мы сделали с вами партию снейров, и вот так вот у нас, и вот так вот уже звучит наш бит. Все, уже как бы, вот уже качает, но не хватает вот еще немножечко. Сейчас нам нужно сделать с вами вот такую штуку взять, которая будет так вот. Бум. Бум. Бум -бум. Бум. Правильно, это кик, просто кто угадал, тот молодец, можете поставить лайк. Посмотрим, сколько нас. Тоже мы выбираем кик из предпочтений Моргенштерна. Так, чтобы это било по ушам. Нет. О, вот прям вот второй уже точно подходит, поэтому давайте его и возьмем. Я посидел, и вот что у нас получилось. Уже как бы, уже чувствуете вот этот вайп, уже прям хочется зачитать мощь. Так, сейчас самое главное, что мы делаем, это бас. Бас нам тоже нужно выбрать из предпочтения Моргенштерна, чтобы он просто долбил нам в уши, чтобы нам прям в уши как будто вот кто-то донавалил. Да нет. Вот уже хорошо, но нет. Получше. Получше. Вот этот прям, я думаю, прям подойдет к нам. Партию баса я написал. И сейчас вам расскажу самую главную фишку, благодаря которой ваш бит станет еще мощнее и еще круче. Сейчас нам нужно сделать одно очень сложное движение. Мы берем наш бас и перетаскиваем легким движением руки. Все, да, все, теперь наш бас просто будет играть круто. И вот давайте послушаем. Бит, готов? А биточек ты реально простой. Но ну, если ты не умеешь, или же просто не хочешь его делать, тогда для тебя есть я, точнее моя группа ВКонтакте в которой ты можешь найти большое количество товаров по очень низким ценам, но зато какое у них качество. Здесь проходят 50% скидки сейчас на все товары. Но давай так, я устрою конкурс. Тебе всего лишь нужно подписаться на мой канал, подписаться на мою группу ВКонтакте и лайкнуть закрепленную запись в моей группе ВКонтакте. В свою очередь победитель получит любой товар, который только пожелает. Но победитель будет не один, их будет трое. Их я объявлю в следующем видеоролике. Поэтому участвуй и удачи. Всего хорошего. Ну а теперь мы обсудим имидж Как сделать имидж как Моргенштерна Первое, мы должны заплести небольшую косичку на голове Что делает из нас настоящую пальму Второе, это большие маминые очки Которые, собственно говоря, лезут на все лицо Третье, что мы сделали, это татуировки на лице Знак Мерседеса и номер его машины И самая главная часть, это грилзы Которые просто ослепляют всех моих улиц Также в наш стиль входит. Не застегнутая, это самое главное. На голое тело. Дальше идет вот такая вот цепочка. И татуировка, собственно говоря, продам гараж. Покупайте номер видите на своих экранах. Все осталось мало, это снять клип. Мы поехали. Так как у нас бюджетное шоу и у нас нет денег на яхту, а уж тем более на клаву Коку, то и снимать мы будем в обычной ванной. Будто мады, да. дайте больше кучи, дайте больше шаны, да. я лечу, будто вирус, залез. я ночью Эту мир я попируюсь, каяст, даю мир, на будто маты, дайте больше кучи, дай больше шаны, да. я лечу, будто да. я поирусь, я колес, даю Ты думал, что я гений так и есть Несите мне муку, хочу есть да? Я пою про деньги, так как они есть Здесь будет рифма и слова есть Эй, у меня концерт, у тебя зачет Эй, я уже в Дубае, а ты обречен эй, новая квартира, в ней так горячо эй, ректор на миле, я выше yeah, облаков Эй, эй, эй, я такой крутой А, у, да, и самый молодой Эй, эй, я такой крутой А, у, и самый молодой Я рэп, я блог Я рэпер, я блогер, я рэпер я блогер, я рэпер, я блогер, я блогер, не знаю я я блогер, я блогер, а я блогер, а? а? а? а? я блогер, я блогер, я блогер, я вирус я блогер, я блогер, я павирус, я блогер, я даю я блогер, я мне, будто модель я а? больше кучи, дайте я блогер, я лечу Понравился формат? Тогда поставь лайк и подпишись на мой канал. Также не забудь написать в комментариях, каким рэпером стать в следующем ролике. Спасибо за просмотр. До встречи.